Всем здарова, с вами Гидро-94, сегодня у нас реакция на 55x55. Что это у нас такое? Правда, не написано про какого-то ютубера. И, правда, и, и коротко к тому. Старый говорит, что ему никто не нравится. Старый, ты слишком требовательный. Попробуем найти ему девушку. Какие тебе вообще девушки нравятся? О, это... походу, рекламный ролик. Ну, давай смотреть. Нравится? Кстати, что это у нас тут такое? Кстати, что это у нас тут такое? Что это у нас тут такое? Что называется Баду? Я ж тебе как бы это выбираю на всю жизнь. Сколько этому мужчине лет, а? Что он уже седой? И весь желтоволосый он прикладывает. Это взаимно! Боба! Что это у ну, нас тут такое? Все Что ютуберы в последнее может... время стали рекламировать от ну, Баду. Что это у нас тут такое? Что это у ну, нас такое? Старый. Давай будем Я не пользуюсь Баду, Баду вообще. И надеюсь у тебя много людей. Надо кого-то с собой позвать. И жизнь начнет будухать. Это называется Баду. А Баду. Баду. И все? Да. Я ждал про какого-нибудь ютубера, это просто реклама. Не знаю. А, ну если вам понравилось, подписывайтесь на 55x55 и, 55. И, и на меня есть понравилась реакция. До следующего видео.